Время 6.07, сейчас уже 4 августа 2014 года, а Риотов. Дошла последняя, наконец, участковая избирательная комиссия до нас, 2.672. Вот смотрите, вот здесь ее нет, да, они сейчас пришли и будет. Но хотел акцентировать внимание на следующих недостатках вот у ФСТ. Во-первых, как вы видите, здесь нет подписи 2.671, 2.673 депутат. Двигаемся дальше. Так. Ну вот нет подписи 2.646. Абсолютно. Нет, дата занесения, времени занесения данных по 2.6.3.8. Бардак. так и вот у нас 2650 тоже отсутствует еще, еще, еще не все время подпись еще не все говорит антон вот смотрим 2672 который сейчас внесут 2673 соседняя Опа и здесь тоже нет подписи посмотрим как комиссия будет подводить итоги и что она знают в качестве результата по каким округам это будет очень интересно вот например меня очень интересует округ округ округ округ вот замечательный мой любимый округ номер два нигде подписи вообще нет вот здесь какие-то кандидаты в депутаты посмотрим очень интересно